Первоначальное описание объекта заключалось в наличии пары черных очков, способных убить пользователя, и покрыть его тело странными картинками из неизвестной детской книги. Очевидно, это было где мы... Курт, оставайся профессионалом. Я просто хотел привнести немного жизни в роботизированную речь Мэрики. Здесь картина на стене. Хорошо. Думаешь, она как-то связана с аномалией? Конечно, он похож на Волда. У нас есть идеи, где может находиться объект? Я думаю, он здесь. Я обнаружил объект. Он был лежащий, а лежал на унитазе. Хорошо, вы знаете, как это делается. Ага, вот эти я быстро положу в пакет. Здесь есть надпись. Где? Здесь, на стене. Этого точно не было, когда мы только приехали. Может оставить все как есть и рассказать об этом командованию? Или... Скорее всего, это что-то меметическое. Давай я переведу. У меня есть опыт. А, ладно, неважно. Не похоже, что это меметическое. Здесь э, говорится о подвале. Трупы из детской книги находятся в подвале. Он тоже там. Так. И тут же обрывается. Ты в порядке? «Что за...» «Пожалуйста! О боже! Командир! Нам нужна помощь! О боже, пожалуйста! Помогите!» Стенограмма была получена на соседнем объекте, который немедленно перешел в режим блокировки, поскольку SCP-4885 убил большую часть его персонала. Совет О5 провел экстренное совещание и создал процедуру Invenient IUM, которая состоит из следующего плана действий. 36 камер сдерживания должны быть подключены к независимому самодвижущемуся транспортному средству. Один субъект D-класса должен быть помещен в систему камер сдерживания. и случайным образом выберет комнату, в которую он войдет первым. Каждая камера сдерживания имеет один цифровой монитор. Как только субъект D-класса, будет доставлен случайную камеру, сообщение должно быть отправлено на каждый монитор одновременно. Это сообщение состоит из текущего местоположения SCP-4885. Примерно через два часа каждая камера должна быть переведена в произвольно выбранную зону фонда на самодвижущихся грузовиках. О происхождении SCP-4885 известно немного, учитывая появление шумерской клинописи на месте злополучного конца чая 19 Исследователи начали изучать музейные журналы в поисках подсказок, откуда взялось это загадочное существо. Пока ничего существенного не обнаружено, кроме этой гравюры на каменном блоке, содержащей фигуру, подозрительно похожую на 4885. Это аномальный гуманоид, похожий на главного героя популярной серии книг, головоломок, где Волда. Это означает, что он одет в рубашку в горизонтально красно-белую полоску, красно-белую шапку и джинсы. Однако заметным отличием от персонажа является более бледная кожа и отсутствие глаз. В случае, если субъект знает о текущем местонахождении 4885, в любой момент времени он переместится к ближайшей стене и начнет входить в нее. 4885 появится внутри субъекта и потянется вверх по пищеводу и схватит подбородок субъекта через рот. Однако, если SCP-4885 находится достаточно близко к субъекту, когда он обнаружит его местоположение, то вместо этого он приблизится к субъекту и попытается забраться в его рот, войти в его живот и выйти из его тела через таз. В это время 4885 может легко вывихнуть и переместить любой сустав в своем теле, а его кожа и мышцы приобретут консистенцию податливого твердого тела, что позволит ему легко забираться в субъект и выходить из него. Экземпляры номер один – это аномальные трупы, созданные SCP. Все тело экземпляра номер один покрыто иллюстрациями, похожими на те, что можно найти в книжках «Где Волли» с множеством различных персонажей, появляющихся на коже экземпляра. Эти иллюстрации возникают из жидкости, выходящей из рта трупа. Не найдено ни одного мультипликационного персонажа воли на экземпляре 1. Если субъект знает местонахождение любого экземпляра номер 1, SCP телепортируется к нему и убьет его точно так же, как если бы он сам обнаружил SCP-4885. В настоящее время экземпляры номер 1 хранятся на секретном объекте, известном как Объект И. Эндрю Пент является создателем этой непредвиденной ситуации. Недавно меня предупредили об очевидной опасности 4885 и трупов, которые он создает. Вот мое предложение. Мне не потребуется ни D-class, ни чья-либо помощь. Я создам алгоритм для дронов и других машин, чтобы обнаружить экземпляры 1, схватить их и доставить в определенное место, которое я буду называть Объект И. Объект И, насколько вы знаете, не будет существовать. Этот Объект И не будет известен никому, кроме меня и только меня. Я установлю Объект И в алгоритме, который я создал, и начну доставлять экземпляры номер один в Объект И. Каждый из вас, кто знаком с эффектами 4885, знает, к чему это приведет. Как только местоположение объекта И e будет установлено, а алгоритм запущен, я сошлю себя в место, которое, насколько кто-либо из вас знает, не будет существовать. Я отправлюсь в лес и буду ждать, пока SCP-4885 заберет меня. Примерно через три дня после моей ссылки активируйте процедуру Invinientium и не ищите объекты. Если вы читаете это и вы не номер пять, то все, что я только что сказал, уже произошло, и это предложение удалось. Не нужно молиться за меня. Вместо этого молитесь, чтобы вы никогда не нашли Уолда. Еще одна отличная презентация, доктор. Новые сотрудники фонда любят смотреть их вместо того, чтобы читать унылые файлы. Спасибо, директор. Но это не та причина, по которой вы вызвали меня сюда. Нет, боюсь, что нет. Есть проблема, не так ли? Да, очень большая на самом деле. Я надеюсь, вы сохраните это в тайне. Я похоже на человека, который собирается сплетничать в ближайшее время. Я знаю, я обязан спросить. Как вы, возможно, знаете, на этом объекте участились случаи нарушения изоляции. «Да, 106-й действительно убил некоторых из наших лучших исследователей и охранников. Новая помощь разве не здорово?» «Я считаю, что все гораздо глубже». «Правда?» «Да, я считаю, что у нас появился шпион, доктор Бак». «У вас есть веские доказательства? Не то чтобы я вам не доверяю, но в таких делах мы должны быть уверены». «Конечно, сегодня утром из нашей серверной был передан пакет зашифрованных данных». «Что они передали?» Учитывая следы взлома, которые они оставили, я считаю, что Объект И был раскрыт. Объект И? После всего над чем-то упорно работал Доктор Пэм? Да. И что еще хуже, я не верю, что они работают на какую-то организацию хиппи, вроде Руки Змея. Я думаю, они работают на повстанцев хаоса.